Значит, господа, сегодня будет действительно очень крутой объект недвижимости, потому что мы находимся в центре Сочи, и будем смотреть с вами квартиру вот в том замечательном комплексе, это жилой комплекс Ривьера. В чем его кайф? Здесь у нас парк Ривьера, сзади находится пляж Ривьера, а это жилой комплекс Ривьера. И там будет действительно уникальная квартира, она двухкомнатная, 75 квадратных метров, которая очень круто подойдет для ПМЖ, полностью укомплектованная всем, с очень крутым ремонтом, и к ней еще идет придальше парковочных два места. То есть вы, по сути, закрываете все потребности для жизни, ПМЖ, и также это все можно очень круто сдавать в аренду. Кайф в том, что это ровное место, центр города, рядом с парком, с развлечениями, с новыми пляжами, с новой набережной. И закрытая территория. Я, на самом деле, сам жил в этом комплексе, наверное, года два, года три назад. И он очень кайфовый, и у меня только положительные впечатления от него складываются. И, возможно, если вы давно на этом канале находитесь, то вы прекрасно знаете, как я в нем жил и какие отзывы у меня от него есть. Мы даже как-то пентхаус вот этот вот продавали. Вот, а на сегодняшний день у нас есть очень крутое, эксклюзивное предложение. И также, если вы, например, агент из города Сочи, то мы без проблем с вами готовы сработаться, продавая вот эту вот квартиру. И также, если вы, например, вдруг хотите продать квартиру в жилом комплексе «Ривьера», у вас она есть или вы только думаете о продаже, то наша команда с легкостью готова взяться за реализацию этого замечательного комплекса, потому что мы от него очень сильно кайфуем, правда, он очень крутой, очень классный, и он закрывает все потребности по проживанию, потому что есть рядом вся инфраструктура в виде школ, детских садиков, прогулочных зон, пляжей, скверов, парков баров, ресторанов и так далее. Ну вот, например, здесь один из легендарнейших ресторанов, называется он Генацвали. Там очень вкусные гинкали, например, готовят. И рядом этих ресторанов очень-очень много. На пляже, на морпорту там и так далее. В общем, об этом можно очень много разговаривать. Это, конечно, лучше все смотреть вживую, но давайте я просто пойду, попробую показать вам, как это все выглядит, а вы уже из этого сделаете вывод. Но предложение реально за эти деньги, о деньгах вы узнаете, конечно, в конце обзора, реально того стоит. Пойдем смотреть. Покажу вам, как выглядит комплекс, потом посмотрим квартиры и парковки, которые тоже не предлагаются. Погнали. А пока иду, давайте я вам расскажу, что здесь еще очень крутая транспортная доступность. То есть огромное количество транспорта ходит и 7 минут идти до пляжа Ривьера. То есть он находится там. На пляже Ривьера есть абсолютно вся пляжная инфраструктура видишь шезлонгов. Можно вечером, например, арендовать там еще какую-то часть, где посидеть, там вино попить, например, если сильно хочется вот этого романтика. И все это в шаговой доступности. Все очень близко. И вот мы сейчас с вами заворачиваем вот сюда, за закрытую территорию, включаем камеру снова и я рассказываю вам, что есть там. Вот мы с вами оказались на территории Ривьеры. Здесь у нас вход, въезд, точнее, как вы видите, автоматические ворота, то есть это закрывается. И сам по себе комплекс состоит из четырех корпусов. Первый, второй, третий, четвертый. Я, честно говоря, могу запутаться в нумерации, но, тем не менее, знаете, что их здесь четыре. На территории, значит, есть какие-то обучающие центры. Там вот еще в том доме находятся мини-марки, то есть можно никуда не выходить. Там всегда свежие продукты. Это я вам по прошлой своей истории могу сказать. Здесь у нас в центре находится подземная парковка. И так как я уже сказал, что квартире ее сразу придачу два парковочных места, то никакой проблемы с парковкой здесь не возникнет. Ну и есть еще наземная. Если вы, например, сюда гостей привезете, они там на трех машинах приедут, то они здесь тоже так же запаркуются. Также на территории есть детская площадка. Как вы видите, огромное количество детей есть. Здесь бегают, играют. Она хоть и маленькая, но видите, каждый клочок этой детской площадки очень хорошо задействован на 100%. Есть лавочки для родителей, чтобы контролировать, как они играют, не обижают а они друг друга. И взрослые уже играют вот здесь. То есть они там в телефонах точнее сидят между друг другом, общаются. Может. В общем, сам по себе комплекс небольшой, но он очень емкий. И это действительно круто. А его самая главная особенность в том, что он находится, наверное, в самом центровом месте и в очень комфортно. То есть, если вы захотели, пошли в парк прогуляться, там белочек посмотрели, захотели, с ребенком в тот же самый парк сходили, и все это по пути на пляж. Вот. И если, например, вам пляж не нужен, то вы спокойно можете дойти пешком до центра. Но если вы пешком ходить не любите, то либо такси, либо машина, все здесь делается без проблем. Пойдемте квартиру смотреться и вот сама квартира и она действительно очень хорошего очень человеческого размера которая очень круто подойдет для пмж здесь кухня-гостиная там детская спальня а здесь родительская но мы сейчас с вами это все подробно рассмотрим начнем с кухни-гостиной здесь у вас большой стол который предполагает что вы всей семьей будете за ним собираться и возможно пригласить ее еще сюда гостей здесь у вас угловой диван действительно удобный перед большой плазмой и можно со всей семьей собраться и посмотреть любимый фильм хорошего размера кухня полностью укомплекта техникой bosch то есть все здесь bosch то есть например вот здесь посудомоечная машина bosch 60 сантиметровая здесь соковыжималка или что-то блендер какой-то bosch здесь духовой шкаф варочная поверхность микроволновка холодильник и здесь еще у нас установлена стиральная машина давайте наверное, сходим сначала посмотрим как выглядит спальня родительская вся квартира как вы видите в едином тоне сделана. В едином стиле ремонта. Двуспальная кровать, большой телевизор, гардеробный шкаф, маникюрный стол. Можно сюда еще какое-то зеркало сделать, и ваша жена здесь спокойно будет приводить себя в порядок. И здесь у нас окно располагается. Отсюда выходим, и с левой стороны нас встречает санузел с душевой кабиной. Все туалетные принадлежности и места хранения здесь есть. То есть в этой части большое зеркало. Здесь, в общем, все, все, все, что нужно, здесь расположено и очень удобное решение, очень правильное в том, что детская унесена через гостиную в другую сторону. И детская тоже хорошего размера для двоих детей. Есть диван, есть две односпальные вот такие кровати и в этой части у нас расположилась гардеробная тоже хорошего размера. Все в ней разместится. Сверху вы убираете какие-то сноуборды, если хотите, еще что-нибудь здесь у вас размещается какой-то телевизор рабочая зона и есть еще вот такая лоджия которая никак не задействована вообще я когда жил в ревьере у меня вот на этом месте располагалась рабочая зона то есть здесь был комп и я сидел вот так вот перед окном смотрел в него и монтировал видео что там делал Вид, значит, у нас открывается на улицу Красноармейскую, здесь действительно много зелени, и начинается весь цветной бульвар. Это отель Звездный, за ним, собственно, центр города, но ну, а парк Ривьера, откуда мы с вами начали, находится в той части. То есть все очень и очень и очень близко. Но вид неплохой, самое главное, что это исключительно ровное место. Но, как я сказал, к этой квартире еще идет с даче два парковочных места, и общая стоимость на сегодняшний день это 32,5 миллиона. Пойдемте посмотрим парковки. Два парковочных места, которые также включены в стоимость самой квартиры, и вы, по сути, решаете и квартирный вопрос, и вопрос, куда поставить машину. То есть одно место вы можете сдавать в аренду, например, если у вас одна машина, либо можете себе и жене а, приобрести вот это вот все. А плюс сзади можно еще спокойно запарковать мотоцикл, то есть вот, например, Range Rover, да, вот у меня есть Range Rover, я его спокойно сюда поставлю и за него еще и заведу мотоцикл. Но на самом деле на сегодняшний день цена очень актуальна, потому что вы покупаете сразу вот, полный набор и квартиру и парковочные места, причем не одно, а сразу два для всей семьи и квартира для всей семьи тоже очень подходит. Ссылки внизу, вы знаете, что с этим делать, звоните, пишите, и наши менеджеры проконсультируют вас на онлайн покастам и так далее. В общем, все-все-все. Предложение.